Ну, я понял. Простите, вы себя в зеркало давно видели голым? Я? Угу. Ежедневно. мое любимое занятие. Вставь перед зеркалом. Вы зеркало. жирный. Если бы вы были, например, каким-нибудь бухгалтером, скажем, то вам не то, что москвичка. Вам вообще никто не дал бы больше. Никогда.